Ребят, привет! В связи с последними событиями решил вас познакомить с такими сервисами, которые помогут вам и в дальнейшем продолжать посещать ресурсы, социальные сети, которые будут блокироваться на территории Российской Федерации и в Республике Беларусь. Поскольку вводят различные ограничения, сам Роскомнадзор блокирует всякие ресурсы. И также у нас вот в Беларуси, я заметил, начали как-то замедлять telegram почему-то он у меня начал тормозить поэтому я хочу вам показать что существуют такие прокси серверы как например вот этот. ссылка это будет находиться под видеороликом вы просто на нее нажимаете если у вас вдруг тормозит telegram или можете заранее это сделать чтобы на тот момент когда telegram попытаются как-то затормозить заблокировать чтобы этот прокси сервер он у вас уже был в telegram и вы смогли к нему подключиться когда вы переходите по ссылке вам просто Нужно будет прочесть что тут написано и нажать кнопку включить. Вы автоматически подключитесь к этому прокси серверу. Вот тут у вас будет стоять такой щит и галочка. Показано, что вы подключены к данному прокси серверу у вас сразу в закрепленных появится реклама потому что этот прокси сервер бесплатный и тут вот такие вот каналы рекламируются на них подписываться не обязательно просто не пугайтесь если вдруг увидите и также сам прокси сервер он периодически обновляет сервера порты публикуется информация довольно часто потому что сервера эти периодически могут переставать работать какая-то медленная скорость там будет просто можно Будет подключаться к любому вот мы видим и ловить тот на котором у вас будет отличное соединение то есть вот просто берем подключаемся к последнему и все отлично работает все telegram у меня прогрузился вот, мы видим, шла сейчас загрузка, обновление, Telegram отлично работает, потому что сегодня с утра у меня возникали некие сложности с этим, и лента просто не могла обновиться. Я подключился к прокси, и все сразу стало работать. Также в описании вы найдете ссылку на мой телеграм канал, ссылку на пост, где я оставил для вас бесплатные VPN сервисы, потому что с помощью прокси мы можем возобновить работу, доступ к Телеграму. Но если вы вдруг захотите зайти Facebook, в Twitter, то без VPN -а это уже сделать будет невозможно. Для вас в этом посте есть как и бесплатные, так и платные VPN. -ы. Там стоимость их небольшая, буквально 2-3 долларов в месяц. Я думаю, что это не совсем большая плата, чтобы не оставаться под железным занавесом и не потерять доступ к вашим ресурсам, которые вы посещали, посещаете, но которые в скором времени или уже могут быть заблокированы.